всем салют а давно ли вы пробовали глазированные сырки причем не эти сырки которые из магазинов а такие натуральные где разворачиваешь а там только творог и только шоколад причем творог реально пахнет молоком я тоже давно не пробовал единственное что несколько лет назад когда мы были в беларуси мы нашли а, такие сырки попробовали да это были очень вкусные и именно те сырки но впоследствии когда мы приехали туда через пару лет уже их не было в продаже а, вот так что Наш мир потихонечку катится к тому, что есть мы будем одну химозу и приходится изворачиваться как-то что-то готовить самому, чтобы более-менее натуральные продукты хоть как-то есть. Естественно натуральные они в кавычках, потому что ну кто его знает из чего сделан этот творог. К сожалению коровки у меня на балконе своей нету, вот, приходится Пользоваться покупным творогом. Но все равно, я думаю, это будет лучше, чем покупные, в которых намешано чертить что и сбоку бантик. Давайте приготовим их. Для рецепта нам будет нужна пачка мягкого творога. Ну, стандартно у нас сейчас продается 180 грамм. Значит, будем исходить из этого. 30 граммов сливочного масла. Граммов 50 молочного шоколада. 30 граммов сахарной пудры и 1 чайная ложка ванильного сахара. Масло подсолнечное без запаха 20 миллилитров Да, именно в такой посуде. Все. Берем наши ингредиенты: творог, сахар, масло. И все взбиваем блендером. Теперь мы эту смесь отправляем в холодильник где-нибудь на полчаса на час пусть все ароматы там перемешаются ну вот прошло полчаса в холодильнике теперь мы берем наш творожную смесь и пытаемся сформировать из нее творожные сырки ну обычно у меня вот из такого количества получается 4 штучки конфетку все теперь мы их отправляем в морозилку как минимум на час нужно чтобы она полностью заморозилась а пока цирки наши замораживаются мы растопим шоколад на водяной бане и добавим туда растительного масла Ну все, прошло полтора часа после заморозки. Смотрим, что у нас получилось. Вот в этих наших конфетках. А, отлично заморозились. Значит, разворачиваем. Палочку деревянную. Насаживаем наш сырок. Вот так вот. И... Купаем в шоколаде. М -м, какая прелесть, вот так вот у нас застыло уже, и кладем тарелочку. Поливай. О, -о, О, молодец, еще бери больше поливаю, чтобы все в шоколаде было. Вот так вот. Наши 4 сырка берем и отправляем в холодильник на часок. И все, и они будут готовы. Ну вот и настал самый главный момент дегустации. Давайте пробовать наши глазированные сырки. Ну тут по большому счету что творог до да шоколад больше ничего нету. В общем, друзья, творог и шоколад, что тут можно еще сказать? Это лучше, чем в магазине, потому что в магазине намешивают фиг знает что на самом деле. А тут получается вроде обычный продукт, но в то же время такой редкий для нашего времени, натуральный. Всем удачных кулинарных экспериментов, всем пока-пока!